С 3 января физическим лицам предпринимателям запрещено тратить средства из предпринимательских счетов для собственных нуж. 3 января 2020 года НБУ внес изменения в инструкцию об открытии и закрытии банковских счетов. В частности, по ним предпринимателю, чтобы использовать заработанные средства на собственные непредпринимательские необходимости, придется перевести средства на непредпринимательский счет. НБУ постановление от 27.12.2019 года номер 162 внес изменения в инструкцию об открытии и закрытии банковских счетов. Изменением внесений пункт 14 инструкции. Теперь по текущим счетам в национальной валюте физические лица предпринимателей и занятых лиц осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с собственными потребностями. Но эти лица после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом, имеют право перечислить средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд. Поэтому с 3 января дня вступления в силу постановления номер 162, чтобы использовать предпринимательские средства для собственных нужд, следует перечислять их на отдельный счет. Как понимать эту норму? В своем сообщении Нацбанк заявлял, что эта норма носит технический уточняющий характер и не содержит изменений для физических лиц предпринимателей. Позиция НБУ и к изменениям была направлена на возможность использования средств из предпринимательского счета только в пределах этой деятельности, в частности НБУ отмечал. Действующие требования инструкции и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, независимую, независимую профессиональную деятельность, должна открыть в банке отдельные счета для осуществления предпринимательской независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности. По сути, если у вас открыт счет в приватбанке, то можно легко со счета физического лица предпринимателя перевести деньги на личную карту и уже с этой карты счета тратить на личные нужды. В принципе, многие так и делали. Будем ждать официальных разъяснений государственной налоговой службы относительно налоговых последствий введенного в НБУ в использовании средств. Поэтому следите за новыми видео на канале и подписывайтесь. Всего доброго!